Ну, во-первых, первое, что можно сказать о творчестве с точки зрения человеческого понятия, оно всегда у него прямо или косвенно, у человека, связано с как-то с самовыражением. Так? Или не так? С самовыражением, да? потому что творчество обычно применимо к какому-то лицу такое понятие, как творчество. Мы не применяем понятие творчества к эгрегору, эгрегор творения, эгрегор, эгрегор творчества. Нет такого даже в терминах. У нас нет. Творчество может применяться к группе лиц, но все равно там будет выделяться кто-то лидирующий. Да, в любом случае это что-то такое индивидуальное с одной стороны. С другой стороны это какая-то новизна. Пусть она есть хорошо забытого старого, но новизна. А В-третьих, это... непременно связано с каким-то процессом делания, то есть что-то что имеющее либо материальное, либо около того присутствие. При этом при всем подобные понятия очень близко подходят к понятию ремесло, очень близко, особенно последние два. Делание почти ремесло. Чем ремесло отличается от творчества? Когда-то, ну, наверное, творчество, когда ты летишь где-то, я uh -huh. не uh -huh. знаю, когда ты uh -huh. Вот, и оно, вот могу даже объяснить. Наверное, ремесло это вот... Делаешь обыденно, угу. то же, как вот рутина. Да, рутина. А это не рутина. А творчество это вдохновение. Да, вдохновение, вдохновение. вдохновение. Да, да. Давайте теперь с другой стороны подлезем к этому термину. А кого мы обычно называем творческими людьми? Ну вот если не уже отойти от вопроса самовыражения себя, я творю, да, а приложим это к какому-то другому лицу. Так, кого? Артист. Так. Музыка. Так. Писатели. Вот писатели, писатели. Ну, Женщины, художники. Художники. А почему мы их так называем? Что да. Понятно. Почему мы называем масло жирным, Потому что там жира много. Ясно. Давайте все-таки. Почему мы именно эту категорию людей называем творчеством? Почему мы не называем их ремесленниками? Не к материальному результату, не столько внимание на Так, результат. то есть это подразумевает, что поток денег ты не подразумеваешь, когда да, ты ну, что-то ну, делаешь. Да? Да. Хорошо, видите, начинаем нащупывать. Да? То есть творение не предполагает денежного, может быть, может не быть, но оно не ставит себе такой конечной целью. То есть не предполагает представление о форме денег. Да? Вот эти все потоки, они как-то предполагают, что мы, в чем мы и удивились. Есть финансовая отражение, проведения потока знаний, значит, ты хорошо его проводишь. А если нет, значит нет. А вот поток творчества, он не предполагает еще каких людей мы называем творцами и почему, творческими людьми. Коллеги в интернете подключаются тоже к обсуждению. Почему художников, писателей, еще за какие качества? мнение, по крайней мере, ну, исходя из своего представления, в основном люди считают этих людей не от мира сегодня. То есть да. они по земле, что они летают своим сознанием где-то, да. в облаках, в империях, да. и, то есть отрываются да. от земли. Вот ремесленник, тот, который подразумевает выгоду да, или хоть какую нибудь результативность в своей деятельности, он вроде бы как ногами по земле ходит, а творческий человек, который просто творит, потому что на него нашло вдохновение, он действительно как будто летает над землей, да, то есть он, не предполагая материального результата, вообще ничего не предполагает, просто на него накатит. Вот на него накатило, и он начинает что-то там потерял, да? творить. Да. Причем делая, делая что-то действительно удивительное. Да? Можно сковать меч на потоке творчества, можно книжку написать на потоке можно вещь связать на потоке творчества. Да? Можно ли родить ребенка на потоке творчества? Смотри, как вопрос, подходи. Да как не подходить, здесь связан поток здоровья. Да, значит, здесь творение, то есть введения какой-то новизны в систему уже существующую нет. Да, на, на, на творчестве ребенка не рожают, поскольку там как минимум есть одна системная функция, 9 месяцев относил, как минимум. Относил меньше уже плохо, здоровье А что еще невозможно делать на потоке творчества? Что еще мы никогда в жизни не назовем творение творчество давайте от противника какие рамки. границы какие-то да то есть во времени творения его нельзя запланировать до обеда творю после обеда водок пью да нету такого то есть ну где запланировать конечно можно но это что-то будет такое смешное очень гротескное да? Лариса что-то сказать хочет скажи Лариса. Ага, да, да, да, правильно. Да, правильно вот, да. И быть творцом, да, то есть первым, первым что сделавшим что-то да, в каком-то смысле, хотя, хотя бы хоть какой-то элементный результат. Хорошо, а какого, кого еще мы никогда не назовем творческим человеком? -Угу. Творческий не назовем того человека, который привязок очень много, то есть он не свободен. Да, не свободен, и правильно. Кто-то или что-то все время на ком-то или заботится, угу. ему нужно что-то все время связан, даже с эгрегорами какими-то. Да, молодец, правильно, это умница. Молодец, Свободный давайте, давайте, давайте от противного, думайте, думайте, думайте. Сейчас на, на мозге мы с вами сейчас определимся, что такое творчество Понимание Кого еще никогда не назовем творческим человеком? Человек, у которого страхов много. Не, ну почему? Был такой вон, писатель Сартр очень даже в себе. Да? Страхов у него было на четыре психушки, Ничего творческий человек по-прежнему остался. Страхи, которые сковывают, не давая творить, да, это, но это другое дело, страхи здесь не, не, не факт. Итак, давайте попробуем подвести итог. Итак, творческим человеком мы назовем человека, который не подразумевает какую-то материальную выгоду, то есть он не занимается ремеслом ради добычи денег, ради добычи какого-то ресурса и зависит от потока, который к нему приходит, то есть он ловит этот поток. Давайте теперь Закрывая вот эту последнюю грань понимания о том, что такое поток творчества, попробуем вспомнить реальных людей, которых мы можем точно охарактеризовать, что они э, творческие люди. Вот действительно можем сказать, что этот это творец, этот, это человек, который занимается творчеством или занимался раньше творчеством. Леонардо да Винчи, а что такое особенного в его сознания? Почему мы его назовем творцом, да, а Монну Лизу нет? Он кажется, он столько выдал да, и, того, чего... да и, карти и картины писал, и стихи писал, и книжки писал, и, и проекты самолетов делал. И все это, был, и его все его это и было новое. И все это была новизна, да, и он занимался всем по чуть-чуть, и тем не менее занимался, и мы сейчас говорим Леонардо да Винчи это творческий человек. Кого еще можем назвать творческим человеком? Пушкина. Пушкина. Прекрасно. Пушкина. А почему его? стих ложится и, и, и, и А и почему назвать? мы не можем на назвать его Вроде Он Евгений Онегин написал на гонорару, перед тем, как начал писать Евгений Онегин, он 13 тысяч рублей по тем временам получил, корова стоила 2, 2 рубля. А он 13 тысяч рублей собрал у со своего издателя. А сам, подчеркивал, еще ни строчки не написал поганец такой, нам бы его возможности. Вроде бы как не соответствует всем этим параметрам, но тем не менее мы все равно его называем творческим человеком. То есть не без серебряных, далеко не без серебряных. А Евгений Онегин самое гениальное его произведение. Ну как? Почему? Сколько времени прошло, еще. Вот, Чайно. пролонгированность во времени, совершенно верно. То есть это творение, оно пролонгировано во времени. Да кто помнит стихи Татищева? Нету таких. Потому что и стишочки-то были те ещё. А вот Пушкина, помню, да, когда пролонгируем во времени. Что-то он нес своим каналом, несмотря на то, что у него все эти ограничения были. И семья, и дети, и долги, и все что угодно. Да? Да. Так, кого а еще можно назвать творческим человеком? Моцарт. Моцарт, почему? Ну, его музыка тоже очень долго живет. И у него музыка вибрации там шанс... Берет, Хорошо, а почему Сальери мы не называем твор творческим человеком? Да, здравствуйте, огромнейшее количество произведений а, почти, Сальери, да. да. И современники говорили, что он не менее талантлив, чем Моцарт. Но вообще, да, у меня муж, кстати, изучал этот вопрос и сказал, что вообще, да. да? Что там но не спасибо в кино, который заклемил да. Сальери таким да. отравителем, просто фактически Ларена медичи не дать нельзя. И, и на, на основании этого клеймления его достоинства были умолены. И только лишь специалисты и особо щепетильные исследователи находят в творчество Сальери не менее важные моменты, чем в творчестве эмоций. Давайте, еще. Ну, он за кем-то этот да. поток брал, он уже кем-то его уже кто-то ел этот поток, да? Сальери на потоке не сидел. Второй год вот Гении и злодейство вещи не совместные. Мы сейчас не знаем, кто кого отравил. Моцарт Сальери и да, Сальери да, Моцарта. Да. Вполне вероятно, что было все строго наоборот. Но раз Моцарт гений, значит, на злодейство он не способен. Гения обилят. Во всех его страшных действиях, со всех его ужасающих действий гений будет обелен, обязательно. Так или иначе, люди не посмеют любить злодея, они найдут ему оправдание. А любовь это такая штука, она... Ух. Еще, кого мы называем творческим человеком и кого мы можем найти в исторических примерах. Шекспир замечательно. Почему? Тоже до сих пор его да. изучают вообще. Хорошо, но давайте из современников. Да, вот Алла Пугачева, она творческий человек. Творческий, ну что? Ну там власть, деньги. Там... там власть, там деньги, да, хорошо. Высоцкого я бы а? да? Хотя там тоже были и власть и деньги, и эпатаж. Да? Ну было правда больше, чем фала пугачева. Но вообще у них у одного и второго были очень ярко выражена вот эта вот самость. Да, самость, самость. совершенно верно. А совершенно кредит, что там. Хорошо. А можем мы припомнить творческих людей, которые не добились ни власти, ни денег? Я не знаю, мне почему-то Цой пришел. Цой, он, да. Ну так, так задел вот. Сбаламутил, да, свое время, да. да, и до сих пор эта волна идет. ну Хорошо, и Тальков пел правду, и и и Тальков тоже Тальков погиб в раннем, да. а Цоя помнит, а Талькова не сильно. Я помню. Ну хорошо, Я ты помнишь, но по ну, твои дети, давай так, нет, твои нет, дети нет, не нет, знают, кто он такой, он, Тальков. такой а а Тальков, а кто и такой Цоя знает. Вот показатель, то есть пролонгированность свое времени. У Тальков тоже занимался творчеством, тоже пел правду, чего ему не хватало. У Цоя было, у Талькова не было. Чего не хватало? Блин, что-то там такое было. Ну, вот какой-то элементик, какой да? элемент, Или искренне, я не знаю, как это называется. И тот же был искренне. Он не влазил, мне кажется, Цой был вот какой он есть, вот он честен был, да, открытый. Давайте то, вне он, он был вне <свят> системы. Передряги не да. Нет, нет, нет, нет. У нет. него не было вот этой системы, у него нет было будхиального тела. У того, кто занимается творчеством, системы нет, только в отсутствие будхиального тела пройдет поток творчества. Он поток творчества разлагает себя на любовь и знание по схеме. Сначала эта схема была у богов, потом эта схема стала у людей. Значит, соответственно, преломляясь в богах, он преломляется точно так же и в людях. Поэтому мы говорим, ваша система в лучшем случае может питаться либо потоком любви, либо потоком знаний. А творчество, сам поток, не предполагает такого разделения в принципе. Значит, у носителя потока творчества будхиальное тело должно быть в нулевом состоянии, там нет четких ценностей и убеждений, там ядро плавающее, там в мертвом пространстве сегодня есть, завтра нет. То есть нет конкретных принципов жизни, почему с творческими людьми всегда так сложно, потому что и у них нет ценностей общечеловеческих. Как с ними всегда сложно, и чем более творчески отдаём человек, тем менее у него есть человеческие качества, именно те самые человеческие качества. Как они... Тот же самый Высоцкий, да, как они обращаются со своими женщинами с обывательской точки зрения, когда смотришь и это ужас, это, это, это кошмар, это, это катастрофа, это не человек, это монстр, как Даль обращался со своими женщинами, что они себе в социуме позволяли, они могли быть богатыми и бедными, но у них, да, у них не было временных рамок по, по одной простой причине, временные рамки всегда задают ценности, а у них нет, не было ценностей. Творческий поток войдет в сознание только при отсутствии схемы в будхиале, то есть при отсутствии всего того, чего мы с вами делаем. Но обратная сторона медали, это люди не от мира сего. Предсказать их социальные успехи невозможно, предсказать их действия в этом мире невозможно, они всегда носители потока хаоса, потому что творчество это хаос. Хаос преломляет себя на энергию и информацию, на силу и знание, на любовь и знание. А творчество это поток хаоса до преломления. И каждый, если мы скажем, с вами еще раз посмотрим тех, кого мы назвали творческими людьми, то есть, грубо говоря, гениями своего времени, они перевернули реальность, в которой они жили. И настолько сильно они ее перевернули, что отголоски, отблески этого переворачивания слышатся до сих пор. Вот Тальков не перевернул, он просто невольник чести, да, вот просто он описывал существующую реальность. Ну и чего нового он сказал? О том, что в правительстве воры прекрасно мы знали и без него. О том, что люди сволочи и ублюдки, опять же знали и без него. Отцой рассказал, что да, люди сволочи и ублюдки, ну, посмотрите, у каждого в душе есть кусочек солнца, и это простое, простое понимание вывернуло наизнанку души других людей, которые посмотрели и в каждом есть, значит, и у меня есть, давай-ка посмотрю в свою душу, может, я там тоже солнце найду. И это было действие, он, по, по, по, его песни повлекли за собой действия, на которые раньше люди были не способны. Когда Бетховен писал свои произведения, Моцарт написали свои произведения, писали они, конечно же, в основном, да, в основном Бетховен да, ну и Моцарт в том числе, они писали для церкви. И если раньше приходили люди в церковь и плакали от страха, то слыша музыку Бетховена и Моцарта, они начинали плакать от счастья. Это совсем другой смысл, правда? Почему Высоцкого мы знаем до сих пор, а Алла Пугачева, уйди она с пространства, да, через пять лет в принципе буду помнить только, что была. А что была, куда была, нет. Потому что Высоцкий позволил душу наизнанку человеку вывернуть, а мадам Алла Борисовна при всем уважении к ее мощи финансового менеджмента нет. Вот чем отличается творчество от ремесла? Ремесло крепкое, ремесло дает результат сейчас, а творчество будет всегда давать результат завтра, потому что вывернутая душа обратно уже не сворачивается. Вот давайте от наших отойдем, да, современники, например, тот же Битлз, творчество, да. творчество, хорошо, а Лед Эмоции будоражили, а душу не выворачивали, а битлы выворачивали. Не всем, конечно, да, но определенному поколению, они сформировали поколение битников, они сформировали поколение 60-х, 70-х, которые сегодня превратились в нынешних либералов. Это же они тогда породили эти ростки, то есть они, их действие имеют очень пролонгированный эффект. И в это же самое время у нас породил свои ростки тот же самый Высоцкий. И битниковские ростки не проросли, потому что у нас пророс Высоцкий с его вот этой драной рубахой, с его пьяным угаром, да, с его вывороченной наизнанку русской душой. Поговори-ка это со мной, гитара семиструнная. Но Вот это же на выворот, это душа наизнанку, там тоже душа наизнанку, но по-другому. А у нас махом сразу, не неважно чем это закончится, да, это Сознания, которые изменяют будущность поколений, даже еще нерожденных. Плата за поток творчества колоссальная. Что Высоцкий, что дали, что все прочие ребята, да, они а, дорого платят за такой свой талант. Дорого платят за эту способность, здоровьем платят, деньгами платят, в общем, всем тем, что для человека ценно. При этом, при всем их поток может как сформировать необходимую, например, структуру, вот он сам проявляется и сам в сознании разлагается либо на структуру, проводящую, преломляющую, фильтрующую на поток любви, либо преломляющий на поток знаний, и тогда этот творческий поток, например, вылезет именно не в творчестве, в музыкальном, художестве, да, а то, о чем мы с вами не упомянули, например, наука, великие изобретения, они делаются на потоке знаний, но этот поток должен преломиться и превратиться в поток знаний в одном разуме, не во всех, а в одном разуме. И все гении типа Эйнштейнов и прочих ребят, которые сделали действительно феноменальное открытие, они же тоже были не от мира силы. Любого гения не посмотри, гений это всегда немножко не человек, а может даже и очень немножко не человек.